Ну что ж, продолжим разговор про эгоистов. Почему же с ними тяжело? Ну, по крайней мере, мне. Дело в том, что когда человек думает только о себе и занят только своими мыслями, то ты не знаешь, что ждать от этого человека, и не знаешь, насколько ваша коммуникация состоялась. Более того, насколько она эффективна, насколько она продуктивна. У тебя складывается ощущение либо некоторой пустоты, либо некоторого вранья. Очень часто люди могут идентифицировать такую вещь, как «Ничего плохого ты не сделал, но не люблю я тебя». Иногда это такой вариант. Почему данный момент происходит? И а, самое удивительное, то, что то, кого я называю эгоистами, на самом деле они очень много думают о других людях. И сами они себя никогда не идентифицируют с эгоизмом. Это нормально. А, что же происходит? И, кстати, именно про это был вопрос. Как же это эгоист, если он думает о других людях? Думать-то он думает. Вопрос результата. Я тоже могу думать о голодающих детях в Африке, ни разу не побывав в той самой Африке. Примерно у эгоистов происходит то же самое. Получается интересная вещь. У них с детства выработанная стратегия, когда я хочу быть очень хорошим. Это нормальное состояние, любой человек так хочет. Эгоист очень часто хочет быть не просто хорошим, а лучше всех. Он хочет, чтобы его похвалили. И он ходит, ищет похвалу всеми разными способами. Причем, стратегия, о которой я говорю, она, в принципе, ему не принесла успеха, но она позволила иногда получать похвалу. Что это за стратегия? Человек пытается угадать, что от него хотят. Знакомые вопросы: а что нужно мужчинам, а что женщины хотят, а что нужно дать мужчине, чтобы выйти замуж, а как сохранить семью, чего я не делаю в семейных отношениях. Знакомая ситуация. Живет человек в полной надежде, что когда-нибудь он обязательно угадает, что же нужно делать, так как мы всегда что-то угадываем, что-то не угадываем. И если, применив такую стратегию человека, сначала получилось угадывать, то это вам скажет любой игроман. Он каждый раз надеется, что ему повезет снова. В итоге человек очень много думает о других людях, но у него отсутствует или очень слабая связь с реальностью. Такая стратегия, которая возникает больше у взрослых людей, когда можно спросить, можно понаблюдать какие-то еще вещи, у данного человека отсутствует либо, как я и сказала, слабо развито. И поэтому получается очень странная ситуация. Казалось бы, человек все делает для того, чтобы его похвалили, он делает очень много добра в его понимании, он очень много думает о других людях, он очень занят какими-то сверх идеями, какими-то мыслями, но часто мир им очень недоволен, правда парадокс? Более того, связь «я-мир» у него начинает проявляться только в тот момент, когда он получает наказание, то есть если на любого из вас вылить ведро воды, это не останется для вас незамеченным. Примерно по этому же принципу мир взаимодействует с человеком, которого я называю эгоизм. То есть из его мыслей его можно вытащить только какими-то конфликтами, какими-то эксцессами, какими-то сложными ситуациями, в общем-то любым негативом. И тогда этого негатива у человека получается очень много. Все для того, чтобы он наладил простую обратную связь. А картинка мира у человека формируется до 7 лет. То есть все те мысли, с которыми он очень трепетно носится, все эти ситуации, которые он себе придумал, обычно укладываются в этот возраст. И если ребенок он действительно не видит мир. Есть у меня такое, такая фраза. Это не дети должны смотреть за взрослыми, это взрослые должны смотреть за детьми. Как часто вы видите таких взрослых, которые вообще не смотрят на мир? Которые уверены, что э, все происходит именно так, как происходит? Э, возможно... Именно такие люди и попадают часто под машину и тому подобные вещи. Достаточно трагические примеры. Если нет контакта с внешним миром, это очень сильно чревато. И получается очень парадоксальная ситуация. С одной стороны, я думаю о людях. И мне задали вопрос, если человек думает о людях, при чем тут эгоизм, о каком эгоизме речь? Думать о людях и думать только о себе. Как это связано? О, это связано очень просто. Дело в том, что эгоист думает о людях только через свою призму мира. И таким образом он не видит человека, он не видит реального человека, не видит реальности. Он видит свою проекцию, причем проекцию своих убеждений. То есть, да, у каждого своя картинка мира и тому подобные вещи, но одно дело видеть проекцию и осознавать эти вещи и позволить себе понаблюдать, как проявляется человек и тому подобные вещи, то есть это так называемая рефлексия, сейчас очень много про нее говорят. А совсем другое ⁇ видеть и принимать это как истину в последней инстанции. И тогда я встречаю людей подобного плана. Не, ну а что, он разве так не думает? Я говорю, нет. Почему? Все так думают? Нет. Как нет? Ну, потому что люди разные. Нет, ну разные, понятно, но ведь это же все так делают. Не все. А что, он не знает? Я говорю, не, ну, не то чтобы прям совсем не знает, но можно ему и сказать. А Он что, дурак? Я говорю, ну нет, ну просто мужчина. Очень частые конфликты, когда женщина думает так, мужчина думает по-другому, и люди просто не могут договориться, потому что у них действительно мышление разное. Я уж молчу про... Восприятие мира. Точно так же, независимо от пола и возраста, у людей действительно разное восприятие мира. Буквально вчера мы разбирали... Картинку из конфликта, когда две семейные пары, живущие по соседству, они в конфликте два года. И э, супруга одного из этих конфликтующих готова уже мириться. А супруг ей говорит, он говорит, я не хочу с ними мириться. Э, в процессе выясняется, что... Э, Сами женщины, они не коренные жители данной страны, а мужчины как раз-таки из этой страны. И тогда э, есть смысл довериться э, мужчинам, потому что они э, больше знают обычаев, больше понимают культурно-исторические особенности данной местности. И почему-то именно с учетом этих вещей они пришли к, этим, к этому выводу. То есть у каждого действительно своя картинка мира. Так вот, получается интересная ситуация у, ч... у людей. С одной стороны, они постоянно угадывают, что ты хочешь. С другой стороны, они постоянно не угадывают то, что ты хочешь. И простую вежливость они воспринимают как... Иногда обман, иногда как надежду, иногда это бывает как гром среди ясного неба и тому подобные вещи. И когда человек не проявляет каких-то качеств, которые от него ждут другие, взрослые люди. То есть у этих людей очень часто отсутствует тактичность. И не так редко бывает подобного рода общение между людьми, которые в разных ситуациях. Например, уровень профессионализма. То есть давайте возьмем какого-нибудь 15-летнего, 20-летнего ребенка специалиста, и 40-60-летнего человека. В априори человек, который чаще делал какую-либо операцию, он просто знает, как это делать. Да, возможно, он выработал какой-то не тот способ, который сейчас очень модный, но тем не менее какую-то операцию он делает, и делает это хорошо. И очень часто именно молодежь пытается... Воспрять духом и рассказать, как можно сделать по-другому, и что это приведет к каким-то новшествам. В данной ситуации очень часто люди, которые постарше, они могут просто молчать. И люди, которые помладше, воспринимают это молчание как согласие. К сожалению, данное молчание означает очень часто э олицетворение одной поговорки «Дурака учить только портить». То есть они э -э, просто молчат не потому, что они не могут говорить, а потому что в данной ситуации им проще замолчать, чтобы быстрее закончить этот глупый и никчемный разговор. То есть, как вы видите, когда эгоист думает только о себе, о своих достижениях, о том, как его сейчас все похвалят, какой он молодец и тому подобные вещи, начинаются проблемы в его же жизни. Угадайте, после такого разговора тот специалист, который чуть постарше и решил, что этот специалист не очень хорош, будут ли его хвалить, будут ли его идеи воплощаться в жизнь? И что он будет делать? Совершенно верно, он будет обижаться. Его не поняли, его не приняли. Помните, как я говорила в предыдущем видео, если эта женщина выйдет на улицу и будет просить у мужчин торт и конфеты, ей, скорее всего, откажут. Здесь точно так же крайне сложно осознать какие-то вещи. И очень сложно выйти из скорлупы своей в мир. Потому что пока мы росли, мы в разных апостасях поняли, насколько нам этот мир опасен. И нас тоже понять можно. Эгоизм — это очень метафоричное название. То есть мы проявляем качество и эгоиста, и человека, который любит себя. И заметьте, когда я говорила о любви к себе, я никогда не говорила о том, что... Я зашла в магазин и купила себе все, что я хотела. Или я купила по любой цене то, что мне нравится. Как сказала одна умная психолог, это не любовь к себе, это баловство. Хотите себя баловать, снова никто вам не запрещает это делать. Но подмена понятий ⁇ это никогда не само понятие. Поэтому э, здоровый эгоизм, э, любовь э, порочная и тому подобные вещи. Ну, давайте называть вещи своими именами любовь это любовь эгоизм это эгоизм да конечно нам не нравятся негативные названия но когда ты отдаешь себе вдруг отчет что о я же веду себя именно так это получается что я эгоист вот тогда и начинается путь вот тогда и начинается изменение. Вот тогда человек растет. А пока он уверен, что если покупает себе пироженку, то это любовь к себе, у него ничего не происходит. Хм, кроме обиды на мир, на людей, которые никак не могут понять, какой он красавчик.